<свес> <Кажда>. <свес> <свес> Я поехал ебаться. Спасибо. Me, Девочка моя, я тебе клянусь, твоей кредитной истории просто.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 С вами поделиться хорошим лайфхаком. Алиса. Я дома один. Я поняла, запускаю смачный гипо. Да, блядь, не то. <музык> ну это вызов! туалетную бумагу Серег, а кто тут стенку проебал это ж ты ложил а не нормально нормально Блять. Привет, Макс, привет, Макс. Дружба не мешает сексу, и секс не мешает дружбе. Да, иди <свят> ты нахуй, ты меня уже заебал. Привет, скажи, чтобы ты выбрал миллион долларов, либо исправить что-то в своем прошлом. <свят> <свят> Я думаю, что миллион долларов. Почему? Uh, я думаю, что я бы исправил что-то в своем будущем.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 Пожалуйста, кто вас сносил? Угу. Что было квартира? А чем вас сносил были? Угу, что случилось с вашим главным органом? О, и что его надломило? Ее руки, М, об этом случае знаете только вы? И она... yeah. <смех> Не могу. Господи, я, наверное, была слепая и глухая, когда замуж за тебя выходила. Вот! Видишь, от каких болезней я тебе исцелил? Короче, ребята, у меня такая проблема при нажатии выключения появляется какой странный звук. Ты долбоёб! Блядь, как ты меня бесишь уже, ты топорылая кошка. Иди нахуй от меня. Если ты сейчас прыгнешь, я тебя нахуй выкину со второго этажа. Блядь, ну все, пиздец тебе. Ребят, запомните одну вещь. Пчелы не тратят свое время, доказывая мухам, что мед лучше говна. не напек много вкусных блинов! Там нет никаких блинов! Вот именно! Сейчас будет touchdown! Сюда get сол виска, always got click мама you pao! Mama don't cry, I woke, you pao! Пару пинтлина и лавана пейпал! Как ее остановить? Ее не остановить. Процесс необратим. Слышишь? Мы застегли короткую классическую стрижку машинкой, вот, как асимметрично у нас получилось. типа зимняя вишня получилась стрижка. Я тебя даже от луны спасу, поэтому не волнуйся, если что. Я и так никак не, не волнуюсь, так что можешь стараться. Чуваки! Печенье! С начинкой! С начинка-то А это, это что? и а, а, дорогущая, ты ч, блин? Это палка, дорогущая! <paralyzed> Блять, так. Ну потом по.. Да, любимая? Не, то я сразу трубку взял.